Если вы хотите зарабатывать в интернете не создавая свои продукты и не сопровождая клиентов, мастерски используя такой инструмент как Яндекс Директ для продажи чужих информационных продуктов, то я приглашаю вас на бесплатный вебинар «Стабильный заработок от 10 до 30 тысяч рублей в месяц на партнерских программах инфопродуктов». Приняв участие в этом вебинаре вы узнаете, как выбрать прибыльную партнерскую программу, какова нормальная конверсия при рекламе партнерских продуктов, какая наиболее выгодная стратегия показа рекламных объявлений, как отследить какие именно объявления привели к продаже партнерского продукта, профессиональный алгоритм работы со статистикой Яндекс Директа, карма аккаунта и продающего сайта, что это, как ее убрать. 5 главных ошибок начинающих партнеров. 7 обязательных шагов для получения прибыли с партнерки. А также хитрый трюк для увеличения эффективности действующей рекламной кампании. И многое другое. Для того, чтобы зарегистрироваться на вебинар, сначала выберите дату, а потом время участия справа. Введите ваше имя и имейл и нажмите на кнопку отправить. До встречи на вебинаре.